Всем привет, друзья, как настроение? Играем сегодня в фрут-коктейлик. Опа, он нам сразу начинает неплохо отдавать. Смотри, что делает. Ничего себе. Первых два спина, блин, уже баланс в четыре раза увеличили. Да, не ожидал я такого. Ставку у нас всего 350 рублей. По семи линиям играем. Так, нормально. Раз такая вечеринка, то, в принципе, надо, наверное, на уже ставить. Так, попробуем, что у нас получится по максбату выиграть. Блин, 400, это надо удваивать. 5-5. А ну-ка. Ну, -ка. ну 3-2, как обычно. Стандартная история. Так. Это пока что пробивать не будем уже. Так, ну что там у нас? 600. Это уже надо удваивать. Да блин. Не идет удвоение, не идет выигрыша. Давай уже, блин. Соберись, это. Давай уже в бонуску хотя бы твою поиграем. Опа. Давай, показывай, что там у тебя в бонуске. Давай, давай, поехали. Давай, лимончик. Эх, блин. Ну хоть не выход. А ну-ка. Что-то вообще как-то мимо мимо кассы проходит бонуска на наша. Ну хоть хоть один раз вишни соберем. Ладно уже хоть нельзя будет сказать, что пустая бонуска. Три восемьсот всего мы подняли. Очень мало, как для бонуски. Опа, девять А это уже нормально. Четыре штуки. Супер. 50 тысяч на балансе уже у нас, друзья. Ну, точнее, у меня на балансе. А вы это просто смотрите, радуетесь за меня, я надеюсь. Давай, братан, давай, зачисляй и поехали дальше. Десять штук, отлично. Еще 4, супер. Давай, погнали. Опа, еще бонуска сейчас будет. Так, может тут уже хоть какие-то персики начнут начнут выпадать наконец-то. А ну-ка, лимон, отлично, десять ставок. Нормально, уже восемнадцать штук. Что там будет еще будет еще еще давай блин арбуз вот сейчас бы арбуз конечно словить тоже был бы огонь так персик неплохо 25 тысяч уже вот это уже нормальная бонуска такие бонуски мне мне нравятся Давай еще один персик нам. Блин, от грушу бы тоже получить хотелось бы. Так, ну все, выход. Ладно, не будем настаивать. И так нормально подняли. Четыре еще. Восемь, восемь Отлично. Так, давайте вот удвоим уже. Ух ты! Ух ты, смотри, какая красота! Забираю. Поехали дальше. Еще одна бонуска. Ты смотри. Вот это свезло, так свезло. Давай, поехали. Опа! А что это у нас здесь? Вишенки, да? А дальше что у нас будет? Еще вишня. Ага, тут вообще мимо. Ну ничего, столько сырей мы уже заработали, друзья. 100 390 рублей. Столько? тонуть еще немножечко? Или, или как вы думаете? Ладно, давайте попробуем еще на 3... По трем линиям сыграть по 100 рублей вот 300 рублей как раз будет вращение прокатит прокатит они а прокатит тогда будем сотку снимать ладно не прокатило ну что ж тогда 100 тысяч рублей меня тоже вполне устраивает так что я их буду снимать на этом с вами прощаюсь друзья спасибо что смотрели Всем пока.